Ребят, всем привет. Добрый еще раз день. Да, спасибо большое. Написали, как меня зовут, вы видели. И вот тоже в статусе, в каком тоже видели, поэтому повторяться не буду. Мы сегодня с вами немножко поговорим, в основном с приглашенными. Как вам сделать так, чтобы хотя бы вот так, да? Как настроение? Хотите вот так? Круто! Погнали! Кто остался еще в живых, кто сегодня в первый раз? Так. так, так. Приглашенные, да. Приглашенные гости. Кто сегодня впервые? Хорошо, ребят. Ну что, я немного, буквально пару слов расскажу про себя, потому что на самом деле хочется о другом. В компанию я пришла три года назад, потому как всегда моей целью было все-таки собственный бизнес, и когда я немножко сравнила с тем, что происходит на земле, это, например, когда у вас кафе, да что угодно, ресторан, то мой взор пал именно на компанию, о которой сегодня мы ведем речь. Да? Поэтому об этом мы поговорим. У меня два диплома – технические, и экономический. Я успела поработать по одной и по другой специальности. Белгоспроект «Кто в Минске проживает, да и не только знает, где находится это предприятие». Вот оттуда начиналась моя профессиональная карьера. Так, ребят, ну, вот что я хочу сказать именно людям, которые сегодня ходят, может быть, на работу, либо у них есть свой традиционный бизнес, либо они в целом что-то хотят изменить в своей жизни. Притча, да? Вы знаете, что все самое мудрое, оно вот оттуда, из народа, из притч. Так вот, жил-был человек, и приехал он как-то в горное село. Приехал, гулял, гулял, забрел в один двор, смотрит курятник. Куры, петухи ходят, клюют зернышки. И вдруг он одним так глазом увидел среди них орленка. Человек такой в недоумении, думает, дай-ка я пойду, да спрошу. Что это орел делает среди куриц? Подходит и говорит, послушай, послушай. Ты же орел, ты должен летать в небе. На что орленок так посмотрел, подумал и пошел дальше зернышки клевать. На следующий день человек пришел опять за этого Орленка, взял его, думаю, дай-ка я пойду на чердак. И объясню ему все-таки, что он обязан летать. Поднялись они с этим орленком на чердак. Человек его раз подбросил, тот взмахнул раз, взмахнул еще раз, приземлился к тому же курятнику и потопал обратно к своим братьям и сестрам клевать свои зернышки. На третий день человек думает, ну-ну, нет, не может быть, я просто обязан ему показать его предназначение истинное. Поехал он за село, там, где горы, все, горное селение было, взобрался на самую высокую вершину, взял этого орленка, как можно выше подбросил воздух, и орленок полетел. Орленок только на секунду задумался о том, что он сейчас может взять и упасть вниз и разбиться, понимаете, да? Но тут, когда он ощутил вот этот вот взмах своих крыльев, он понял, какое это кайфовое чувство, его вот это истинное предназначение. И когда он повернулся и тоже лишь на секунду решил, что нет, ну вот мне вот, вот туда вот в мой курятник, или нет, мне вот к этому человеку назад, который вот меня только что такого еще совсем выпустил, и все-таки он решил, что, несмотря ни на что, он продолжит дальше летать, но он будет благодарен и этим курам, и этому человеку, который показал его истинный путь. К чему я это? Все мы с вами учились в школе, потом мы оканчивали какие-то заведения. как сейчас поступают вузы? Да? Куда баллов хватит? Или... Куда родители отдадут? Там, по семейному древу, да? А кто-нибудь когда-нибудь вот задумывался, хотя ну, в столь юном возрасте мало очень людей находятся, которые понимают их истинное предназначение, то есть люди, которые намеренно выбирают специальность и осознанно следуют ей всю свою жизнь, служат именно, служат, да? когда говорят «врач по призванию». М? Именно потому, что происходит такое в наше время, когда отправляют намеренно куда-то учиться, или люди идут, потому что у них там где-то одного балла не хватило, в жизни очень много нереализованных людей, которые потом по прошествию 20-30 лет думают и жалеют, а вот надо было тогда вот ну вот там, или надо было тогда вот там, да? Вы встречали таких людей? Да, да, да. да, ребят. Понимаете, время сейчас вот оно другое, новое. Интернет. Все вот здесь, я уверена, каждый имеет аккаунты в различных социальных сетях. Так вот, вот эти самые социальные сети, они сегодня могут каждому независимо от того, какие вузы вы закончили или, может быть, у вас нет высшего образования, сделать так, чтобы стоять примерно вот как до этого было награждение. Да? То есть вы благодаря интернету, благодаря вот таким миллиардным, задумайтесь, компаниям можете получить призвание, качество жизни, Бизнес безрисковый, в котором один риск, если вы сядете, свесьте ноги на попу ровно ничего делать не будете. Ну тогда нет, тогда не ждите чего-то, что оно просто на вас свалится откуда-то там. Во всех остальных случаях, если вы пришли, вы разобрались, вы делаете, у вас будет то, о чем вы мечтаете. Будет то, чего вы хотите. Не все вот сегодня собравшиеся, я точно знаю, примут решение наверняка с первого раза, пойдут еще, подумают. Всегда помните о том, что не все то, что в будущем оказывается во благо, заходит с первого раза. Иногда нужно вернуться еще раз, как этот орленок обратно в курятник, и еще раз, а потом, наконец, осознать, как хорошо, что я тогда не протоптал мимо той возможности и полетел, как этот орел, высоко в небо. Поэтому, дорогие гости, обязательно, вот кто вас сегодня пригласил, не отставайте от этого человека. Просите, чтобы он вам дал информацию, чтобы он показал, как все вот это, что мы делаем сегодня в зале, происходит с экранов ваших смартфонов. Спасибо. И поделилась своими мыслями самфир Ольга Азарова. Спасибо.